Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! Сегодня предлагаю вам прослушать обзор астрологической погоды на период с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года.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 Это время подведения итогов прожитого периода, что поможет подготовить базу для очередного витка своего духовного и личностного развития. Юпитер переходит в знак Рыбы 29 декабря в 6.10 по киевскому времени. Здесь планета Благодетель, ее называют в статусе управления. С этого момента начинается период духовного пробуждения. Мировоззрение людей будет меняться. Многогранность творческой деятельности и вера в высокие идеалы станет катализатором позитивных преобразований в глобальных масштабах. Мощное соединение ретро-Венеры, Меркурия, Плутона и светлой кармической точки Белой Луны способствует хорошему завершению года и положительным трансформациям сознания, качественным изменениям в личных и деловых отношениях. Может быть, все происходит не так быстро, как хотелось бы, однако плюсов значительно больше, чем минусов. Новолуние 2 января 2022 года в знаке зодиака «Козерог» поможет всем обрести психологический комфорт, почувствовать внутреннюю гармонию, что позволит с первых дней 2022 года сразу войти в рабочий процесс и получать удовольствие от своей деятельности. В ближайшие дни до и после январского новолуния идеально подходят для обновления личных отношений, восстановления семейных и романтических связей. Далее по лунным дням. 29 декабря в понедельник убывающая луна в весах в гармоничных аспектах с Марсом и Сатурном и в напряжении с Солнцем. Меркурий в секстиле с Нептуном. Яркий день, который принесет много положительных эмоций. Усилившаяся энергия и эмоциональная сила помогают доводить дела до конца. Участие в предновогодних мероприятиях будет полезно. Можно встретить нужных людей, поднять старые связи и обновить свою жизнь, используя существующую базу. Это 23-й лунный день. Символ – мифическое морское чудовище, которое сочетает в себе черты дельфина, акулы и крокодила. На санскрите слово означает морской дракон или водяной монстр. День связан с кардинальными переменами, важными событиями, разрушением старого и с коренными реформами. В людях легко высвобождаются инстинкты захвата, появляется склонность к авантюрам, сексуальная энергия значительно возрастает людей легко организовать для каких-либо коллективных действий следует остерегаться столкновений с неадекватными агрессивными людьми ни в коем случае не поддавайтесь провокациям камни способствующие гармонизации пространства раухтопаз, черный нефрит крокодилит сардер 28 декабря, вторник. Убывающая Луна в весах в напряжении с Меркурием, Ретро-Венерой, Плутоном. Все еще сильна квадратура Сатурн-Уран. Точный аспект был 24 декабря. Но это больше ощущается на внешнем плане. Межгосударственные конфликты, взаимные обвинения, экономические сложности, финансовые скачки, падение на биржи. Денежные и материальные дела продвигаются с трудом, возникают препятствия и задержки при расчетах. Уран в некомфортном для себя знаке. Он хочет взорвать все традиционное, а Сатурн в более сильном положении, создает новые правила и результатом которых являются ограничения. Поэтому прорыв в делах пока невозможен. Но после Нового года эта квадратура ослабнет и можно будет сделать все, что не успели во второй половине декабря. 24 лунный день – символ медведь. День связан с пробуждением сил природы, также с разрушением старого и созданием нового. Появляются ресурсы для образования фундамента, который в дальнейшем послужит основой для развития долгосрочных проектов. Это день культа всех богов плодородия, день соединения, зачатия. Энергии 24-го лунного дня можно активно использовать для укрепления собственного здоровья, повышения духовного уровня. На внутреннем плане день благоприятный. А все, что касается социальной сферы, общественных дел, государства в целом, здесь сложновато. Камни, способствующие гармонизации пространства. черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит, гроссуляр. 29 декабря в среду убывающая луна в Скорпионе в гармоничном аспекте с Солнцем. Вечером напряжение с Сатурном. Время трансформации и качественных преобразований. А как известно, качество не значит быстро. Поэтому не торопитесь. Если что-то не успели к концу календарного года, значит сделайте это в следующем году полезно в этот день заняться лечебным голоданием брать на себя любую аскезу работать над повышением духовности ретро венера в соединении с меркурием формируется секстиль марса и сатурна точный аспект в начале суток 30 декабря это время получения ресурсов, денег, полезной информации. Позитивный настрой и хорошее настроение улучшает способность коммуницировать и устанавливать долгосрочные взаимовыгодные отношения. 25-й лунный день. Символ черепаха, раковина, сосуд для жидкости. День не связан с активной деятельностью. Скорее он пассивный, созерцательный. Для некоторых это период одиночества, сосредоточения и воображение. Желательно очиститься от шлаков духовных и физических, слушать свой внутренний голос, камни 25-го лунного дня, шпаты, тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз, все каменелости, дерево, уголь, раковина, а также гелиотроп, розовый мрамор. В 6.10 по киевскому времени Юпитер входит в знак Рыбы. Об этом я уже немного говорила. Ссылочку на видео найдете в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. 30 декабря четверг. Убывающая луна в Скорпионе в гармоничных аспектах с Нептуном, Меркурием, Ретро-Венерой и Плутоном. Время трезвой оценки действительности, снятия всех и всяческих масок. С 19.11 до часу семи следующего дня период луны без курса меркурий соединяется с плутоном здесь же в небольшом орбисе белая луна и ретро венера все аспекты дня гармоничные поэтому можно запланировать на это время серьезные разговоры демонстрацию своих работ но не активную деятельность 26 лунный день символ змея олицетворение мудрости Предостерегает от напрасного расхода энергии, время осознания своего потенциала, раскрытия индивидуальности, обретения силы. Но важно бережно расходовать свои ресурсы. Лучше в 26-й лунный день воздержаться от активной деятельности, отдыхать, быть разумным и экономичным в делах, связанных с энергетическими затратами. Надо стремиться к познанию жизни, учиться понимать людей и распознавать их скрытые мотивы. Камни, которые помогут максимально эффективно использовать потенциал дня. Аурии, пигмент, желтый нефрит, жадеид, хризопраз. 21 декабря, в пятницу, убывающая луна в стрельце в напряженном аспекте с Юпитером. Скорее проявится как интенсивная подготовка к Новому году. Может быть раздражение из-за того, что запланировано слишком много, но к вечеру Луна соединяется с Марсом и этот аспект очень хорошо показывает праздничную суету, способствует хорошему настроению, интересным позитивным случайностям. Это попадание в десяточку. Поэтому можно использовать вечер 31 декабря для того, чтобы донести нужную информацию или наладить взаимоотношения. 27 лунный день. Символ, трезубец, жезл. День Нептуна, в который проигрываются все его мистерии. От средств, меняющих сознание, до получения сокровенных тайных знаний. В этот день возможно интуитивное прозрение. Не удивляйтесь ничему. Многое может происходить абсолютно нелогично, но очень увлекательно. Камни, лиловый прозрачный аметист изумруд, адуляр, розовый и малиновый кварц, селенит. 1 января, суббота. Вбывающая Луна в Стрельце. С 10.15 до часу 02 следующего дня Луна без курса. Солнце в трине с ретро-ураном. Призывает провести день с друзьями, интересными людьми. Волшебное время, которое может принести много приятных неожиданностей. Хорошее начало года, аспекты гармоничные. Поэтому можно расслабиться и позволить себе праздник. Практически весь день луна без курса. Никаких серьезных дел и разговоров. 28-й лунный день. Символ лотос. Благоприятное время. День солнца в которой возможно духовное прозрение старайтесь быть в приподнятом настроении вглядывайтесь внутрь себя контролируйте эмоции с точки зрения медицины следует беречь голову головной мозг следить за артериальным давлением на фоне праздников и алкоголя это особенно актуально камни которые помогут вам уверенно войти в новый год агонит хризопраз Беломарит, молочный пал, жидеид аквамарин аметист. 2 января в воскресенье убывающая луна в Козероге до новолуния, которая состоится в 20:33 по киевскому времени, 758 29 лунный день, который закончится новолунием в Козероге. Подробнее об этом астрологическом событии я расскажу в отдельном видео в ближайшие дни появится на моем YouTube канале подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Символ 29 лунного дня Гидра, Спрут. День Гекаты, темной лунной богини. Поэтому необходима ответственность и способность противостоять соблазнам и искушениям. Пора заканчивать празднование. Желательно не употреблять алкоголь и средства меняющие сознание. Нельзя делать ничего нового и даже лучше не планировать, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством. Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливых людей и мрачные мысли. Хорошо провести очистку организма, подвести итоги месяца новолуние в козероге в 2033 начнется первый лунный день поэтому можно запланировать на вечер энергетические практики ритуалы медитации связанные с активизацией самых желанных тем камни черный жемчуг перламутр обсидиан кахолонг, кахалонг белый опал лабрадор цветная яшма